всем привет сегодня я буду еще раз объяснять зачем нужна архивация windows 10 windows 7 windows 8 ну какая у вас система стоит я не знаю честно говорю вот. панель управления смотрим резервное копирование архивация. много пишут что не получается архивацию делать там Ну, например архивировали потом получение она не восстанавливается все слетает там все остальное а, у вас должно быть здесь и на вот каждое воскресенье у меня архивируется управление отключение расписания вот, отключая например или включаем вот здесь вот например если нету вот включите включите пожалуйста вот так вот ее у вас каждое воскресенье а, архивировать данные. Вот. Это все, что у вас есть на вашей семерки восьмерки десятки Я не знаю, там лик спишка или, или что-нибудь такое. А, у вас должны появиться файл. Сейчас он мне проверяет, конечно, еще разочек. Вот. Когда вы начнете, у вас она или слетит, или еще что-нибудь такое. У вас обязательно появится. Сейчас, э -э вот она появилась защита системы. Вот у вас включена. Если она не включена у вас, сделайте настроить, включите ее. Если она не включена у вас, она никогда не появится. Ну, как не сможет она сделать. А, а здесь вот параметры восстановления отображать поставьте чтобы она пять раз не перегружалась кстати ну, ну, 10 секунд просто напросто здесь тоже 10 секунд поставьте вот автоматически перегрузку это вот обязательно чтобы она перегружалась потом показывала синий экран потом дополнение восстановить если вы сделаете, например, точку восстановления, это просто мусор. Я понимаю, что можно сделать точку восстановления. Но она редкий раз, она ну, никак не может восстановиться просто-напросто. И для того, что э, нужны вот эти архивации, нужно, что, еще раз повторяю все, что документы всякие, что вы игры, которые у вас остались, э, или вы... Игры у вас идут Они же все равно Они как бы э, <coughs> Сохраняются Вот здесь они а в документах Вот здесь у меня как бы Другая программа Ну и здесь вот тоже самое восстановление идет э, Ваши игры Тут назад возвращается Потом как бы Ну не знаю Все что данные которые у вас есть Они полностью сохраняются И у вас на диске д она автоматически проверяет вот он файл идет архива архивируется потом так что у нас еще какая так, вот она идет потом еще идет а вот да делаем вид смотрим скрытые вот здесь скрытый вот она тоже самое идет вот эти вот файлы, которые вот этот файл идет вот этот медиафайл не надо их ни в коем случае стирать просто-напросто пусть они здесь и не надо их в папку прятать спрячьте в папку она их не сможет найти системы, распаковать просто-напросто вот когда они вот так вот есть потом сам находит и как бы все сам начинает перекопировать это все делать и все что систему все что сохранено она у вас тут же самое она и появится пока миссия сделаю на паузу ну вот в принципе и все мы сделали если вот это вот есть более стар ну то я уже восстанавливал так что у меня эти файлы как бы они проверили все они набра нормально встали а, потом берете вот это отключаем расписание и все и оно вам не будет тормозить ничего дальше не будет еще раз повторяю вот эти за вот здесь а что есть вот эти файлы вот этот файл вот этот файл там еще скрытый файл не вздумайте их стирать они просто не восстановится никак и не будете если у вас а, десятка семерка восьмерка слетит по крайней мере вы можете восстановить и это делается очень быстро просто она вам покажет потом берете вот это и то же самое везде есть и на семерке везде есть только там надо открывать это активация восстановление вот здесь не надо вот здесь перегружаем и все больше делать ничего не надо ну что ж всем пока до свидания подписывайтесь обязательно ко мне на youtube пишите все что интересное все расскажу все покажу все сниму всем пока до свидания